сегодняшняя тема это землетрясения в 2023 году и к сожалению были уже очень серьезные землетрясения особенно что касается турции и я сегодня объясню как их можно предвидеть заранее я не давала прогноз поэтому я говорила только что опасности могут поджидать на железной дороге и в плане авиасообщений Потому что Россия, она все-таки более на сейсмоустойчивом месте находится. Но, возможно, меня кто-то будет смотреть из других стран, либо россияне из других стран, чтобы вы могли понять, как действует метафизика, как она предсказывает такие неприятные вещи. Но это даже нельзя назвать предсказанием. Очень многие хейтят, говорят, что там китайская метафизика, китайская астрология – это шарлатанство и все такое прочее. Я вам сегодня докажу, что это не так. Китайская метафизика – это математика. Все имеет циклы. Да даже женские циклы есть, да? Кто хорошо изучает экономику, политику, вы тоже знаете, что там есть циклы. В психологии тоже есть циклы, в том числе и кризисные моменты через определенное количество лет. То есть здесь никакого нигде нет никакой нигде мистики. И вот давайте посмотрим. В китайской метафизике циклы длятся по 60 лет. Собственно, таким способом я предсказала, когда начнется ковид. И в 2080 году он тоже опять-таки будет. Ну, Не обязательно именно ковид, будет другой вирус, но он обязательно будет. Все циклы по 60 лет. И что мы делаем? А 2023 года отнимаем 60. Мы получаем 1963 год. Я сейчас не буду объяснять, почему по 60 лет. Кто у меня учился, да, ну, либо кто вообще в теме, вы знаете, это цикл дзядзы. И давайте обратим внимание на то, что это все с Википедии, это вы тоже все можете проверить. То есть это не мои какие-то выдумки, зайти в Вики, и зайти в интернет и посмотреть. В 1963 году много было извержений вулкана. В 1963 году очень много было землетрясений. На этом слайде вы видите землетрясение, где погибло очень много людей. да, То есть 1000 человек, 300, 100. На втором слайде у меня даже не хватило места. То есть это не заканчивается вот этими семью землетрясениями. Там их намного, намного больше в том же 1000 963 1963 году. Это статистика именно 1963 года. Я не давала данный прогноз заранее, потому что я считаю, что Россия более сейсмоустойчивая. Ну, по крайней мере во времена, когда я учила географию в школе. и Поэтому я особо не предупреждала. Я предупреждала по поводу авиа, что надо быть аккуратнее. Но ну, у нас сейчас авиа и так... Закрыты многие, да, по крайней мере, ростовский аэропорт до сих пор закрыт, поэтому здесь достаточно безопасно. По поводу железной дороги тоже предупреждала, ну, по поводу железной дороги я и предупреждала. То есть могут быть аварии, могут быть сели, могут сходить, об этом я говорила. Вот. Но в целом про землетрясение я действительно не говорила, но я вам сейчас покажу, как это отражается в китайской метафизике. И как происходит дело с этими циклами. Вот давайте посмотрим. У нас карта карта Бадзе на 2023 год. Вот он кролик. Да? Год кролика. Вот такой иероглиф. И теперь давайте посмотрим на карту. Вы можете проверить, так она выглядит или нет. На 1963 год. Пожалуйста, заходите на сайт Минви и проверяйте, что мы видим замечаете 60-летний цикл повторение событий повторяющийся год повторяет события ну ладно это но давайте разберем по кругу усин для тех кто не знаком с китайской метафизикой китайская метафизика или астрология, она основана на круге усин, то есть на пяти стихиях, и все анализы действуют, ну, исходят как раз из анализа взаимодействия этих пяти стихий. Ну и давайте разберем, то есть у нас есть стихия, желтый, не знаю, сейчас будет видно, я надеюсь, да, стихия Земли. А стихия Земли у нас порождает металл. Ну, металл, собственно, из земли, да, достают, это легко понять. Металл у нас порождает воду. Здесь считается, что вода концентрируется, скапливается на металле, отсвечивает, блестит, яркая и активная. Вода порождает дерево, чтобы дерево росло, нам нужна обязательно вода. И дерево порождает огонь, то есть, ну чтобы огонь горел, огонь должен получать дерево. И огонь порождает землю, ну, другими словами, пепел. Давайте что мы посмотрим. В 2023 году земля у нас вообще выпадает. То есть силы у земли нет. Когда нет силы у земли, либо возмущение, либо она опадает. То есть да сель получается. Более того, есть так называемый цикл контроля. Ну, это цикл преодоления еще. Посмотрите, у нас раз дерево, два дерева, три дерева, четыре дерева. Ну, то есть много деревьев. Дерево нападает на землю. Ну, то есть даже если у нас там где-то в часе дерево появится, либо в дне дерево появится, оно будет дико слабое, потому что у нас очень много дерева. Опять-таки слабость земли. Вот этот огонь, он, во-первых, в пустоте, ну, хорошо, не все метафизики признают пустоту по дню. Но у нас, во-первых, вода, которая подмывает землю, да, это какая-то жидкость подмывает землю. Во-вторых, даже если мы возьмем этот день, посмотрите, у нас что-то жидкое и горячее. То есть горячий это огонь жидкое, это элемент воды, это что? Это может быть лава, это может быть еще что-то, да. То есть в этом году год еще не закончился, год закончится в феврале 2024 года. Нас может еще, ну, не Россию, да, потому что мы тут, скорее всего, даже ничего не почувствуем, а другие страны еще не раз могут ждать такого рода проблемы. Давайте посмотрим вот тот год, 1963. Посмотрите: во-первых, тут вообще никакого огня нету, то есть у Земли нет поддержки. Она опять-таки слабая. Дерево опять очень много, опять идет нападение. То есть, в данном случае мы видим напрямую, как работает китайская метафизика, как с помощью нее можно предсказывать не только, когда у вас там у вас муж появится или еще что-то, но а, можно предсказывать политическое направление. Кому интересно, частичку про Украину я говорила а, в обучающем небольшом вебинаре, там буквально на 7 минут в Ютубе он есть, про инское дерево. Посмотрите, личный элемент инского дерева я там чуть-чуть затронула, как я предсказала события в 2022 году, произошедшие с Украиной, между Украиной и Россией. И там прям скриншоты, то есть ну, вы посмотрите, я это предсказала задолго до того, как это все произошло. То есть можно и политические события предсказывать, и предсказывать то, что будет вообще на Земле происходить. Опять-таки вы можете посмотреть мой прогноз про 9 девятый период, вы можете просмотреть прогноз, я рассказывала, там у нас девятый период с 2000 года с 24-го начинается, и по 44-й он будет. То есть там есть опасность пожаров, потому что очень сильный огонь. То есть, соответственно, там проводку надо проверять, не кидать никаких там, не знаю, кто курит сигареты, да, там еще что-то. То есть за этим следить в ближайшие 20 лет. То есть все это видно по карте года. То есть вот эта карта 2023 года и эта карта 1963 года, и вот вы видите, какое совпадение и в событиях, и в самой карте года по китайской астрологии. А если что-то было непонятно, если какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю, либо отвечу, либо сниму еще одно видео. И сложно, конечно, говорить, да, поставьте лайк, если вам понравилось видео, потому что события печальные, но это поможет продвинуть мое видео, ваша активность, ваши комментарии, ваш палец наверх. И тем самым, что люди смогут повлекаться в эту тему, полюбят эту тему, поймут, что это не какой-то там бред, это действительно работает. И я надеюсь, что, ну, может быть, не на моем веку, может быть, позже люди научатся предсказывать такие вещи и избегать, Такого рода проблем и таких больших жертв, я надеюсь, в будущем мы видеть не будем.